И скажу честно, я вот так вот думаю, сколько я вытремлю еще в этом режиме. Я не думал, что это у меня неким чином сгорни, что ты был старшиня, а зараз не старшиня. Люди приходят и говорят, Геннадий Владимирович, ты был лидером, ты им заставься, а лидер это не посада. Ну, а что далее, за разговоры про некую там амнистию, я на Ватабе не думаю. Потому что я упомянул, что мое прозвище под амнистию ни чином не подходит. Тут продаются только э, некие пирожные, торты, кава, гармата. Сюда я могу зайти, подпускал. А вот рядом, там, где можно еще пообедать,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 Любая влада повинна убедать, что большинство далеко не за все бывают права. И тому нужно как ругаться на первое, нужно слушать меньшинство, конструктивную критику и разум нести далее. Рабить выглядит, что ничего не было, а все это законно, ну, на жить тогда, когда за этим погодится. Немосенсу За порог мне выходит нервно. Всего на левого. До встречи в будние дни.